Никто ничего не фотографирует, никто ничего не записывает, никаких там, шуток по круто, может 50 раз голосуем. По большому счету вы за это ответственности никакой не несете, потому что ну, вы ничего не нарушаете, фактически. А, ответственность там, -за что несем мы, так как это организуем. Задача у нас какая? Будем работать в Кронштадте на выборах губернатора и муниципальных выборах. Сразу говорю, задача, скорее всего, 90% будет не за кого-то голосовать, а просто обеспечить явку. То есть, что люди активно участвуют в голосовании. То есть, голосовать за кого вы будете, никто проверять не будет. Что нужно будет делать? В первую очередь... Не опаздывать, потому что заказан автобус э, на Черной речке он будет в 6.40, э, где-то в 7 часов в, в крайнее время он э, будет уже отъезжать от Черной речки. Поэтому кто опоздает, либо задача ждать до 15,8 раз приканчал своим ходом, либо, в общем-то, не будет участвовать в мероприятии. Э, как все это будет проходить? В 6.40 мы встретимся на Черной речке, перекличка «Все дела», поехали в Кронштадт, приехали на конечный инструктаж с местной администрацией. В самом Кронштадте вы будете разделены на группы. То есть группы будут формироваться исходя из возраста, пола, внешности и так далее. Чтобы это была максимально расширная группа, то есть что это не 5 студентов, которые по избирательным участкам катаются и глаза наводят а просто группа людей, которая решила отдать свой голос. Что это будет происходить? У всех групп будут машины, групп соответственно 4-5 человек. В Кронштадте порядка 15 избирательных комиссий будет. Вот. Собственно, начиная с первой, по последнюю. Вы проезжаете все, на всех голосуете, пьете чай, курите, ждете там полчасика по второму кругу. И так в течение всего дня. Как это будет происходить в плане техники? На окончательном брифинге вам выдадут опознавательные метки, которые нужно будет вложить в паспорт. Все это покажет, как это нужно сделать. С этим паспортом вы будете подходить к определенному столу с выдачей бюллетени, отдавать паспорт в развернутом виде. Заряженный человек уже будет видеть, что у вас есть определенная метка. Он будет делать вид, что записывает свои ваши данные, а на самом деле будет вписывать нужные данные. Вы спокойненько избираете бюллетень, ставите галочку, крестик, кружочек, что хотите. За кого вам нравится, бросайте проект для голосования, выходите и идете в свою группу. Каждая группа будет старше от администрации Кронштадта, поэтому там вам все еще тысячу раз объяснят. Вот. В плане какой-то некой персональной безопасности и так далее. По большому счету вы за эту ответственность никакой не несете, потому что ну, вы ничего не нарушаете. А, ответственность ответственности то ничего мы так как это организуем вот ну поскольку мы ну, делом правильно заняты и скажем так власти угодно поэтому тут рисков риск никаких вот. что от вас еще требуется а, не броски внешний вид есть, это ну не должно быть там ф -ф футболка там я еба маму и просто обычная самая серая одежда взять с собой запасную одежду один комплект то есть ну не полноценный комплект а там ветровка футболка бейсболка там девочки могут платки взять очки то есть это может и не понадобится но просто чтобы это у вас что было там вдруг какой-то там супер внимательный гет на охране будет сидеть в какой-то школе. Ну, понятно, что всем похер, но лишним не будет. Я рюкзачок с собой. И все. Второй момент. Мы, у нас есть группа в WhatsApp. Еще будет окончательная группа создана, сформирована. Но никто ничего не фотографирует, никто ничего не записывает. Никаких, там, шуток во круто, может, 50 раз голосуем. Нет, это просто элементарно, ну, не нужно. То есть, если это где-то что-то плывет, просто будет некрасиво. Ну, соответственно, и оплата за работу соответствующая. То есть, 3000 вы получите на руки в этот же день. Расчет вечером будет. Поэтому вот такие вот условия. Что нужно сделать? Нужно у Лизы э, у нас, вечера, записать э, фамилию, имя, номер телефона и возраст свой. <связать> ну и, собственно, подтвердить участие. Смотрите, э, у нас получилось людей значительно больше. Там была э, еще просто одна тема, в городе, там оплата была ниже. Нужно было 25 человек, но там немножечко не срослось, вот, поэтому не все смогут принять участие. В приоритете будут те, кто уже записан у нас, присутствовал на собрании. Но в том, могу сказать так, что большинство примет участие.